Акали – быстрый убийца, способный разобраться со всей командой противника. И сейчас мы рассмотрим ее в коротком гайде, который вы успеете посмотреть даже за пик-фазу. Акали – невероятно мобильная, наносит много урона в моменты, которые можно использовать в ее пользу. Однако она очень страдает от дизейблов и может столкнуться с трудностями при отставании по игре. Из урон выбираем на урон и лечение. Завоеватель – очевидный выбор для Акали, позволяет лучше драться один на один – Остальные же руны либо на урон, либо на лечение, такие как «Вкус крови ненасытный охотник». Для Акали прокачиваем первое умение, затем третье и потом уже второе, ульта соответственно вне очереди. Из предметов подойдут следующие мифические варианты. Творец разломов, даст много чистого урона в конце стака. Ночной жнец, имеет схожие статы, но дает лучшую скорость передвижения для уклонений и ускорения умений, но без лечения. Хекстековый ракетный камень добавляет больше мобильности и урона вашей первой способности. Объятие демона – неплохой предмет для КАЛИ, Дает неплохой буст по здоровью и сопротивлению плюс урон. Морелка. Дает больше здоровья и конечно же страшно раны, которые будут очень полезны против кучи хила. Гроза личей, смертельная шляпа Рабадона и посох бездны – эти предметы докинут очень много урона. Пожиратель душ меджай. Довольно-таки рисковый вариант, но и профита принесет гораздо больше. Замечательный выбор при хорошем старте со сноуболом, где у вас уже есть пара килов, Среди предметов на защиту стоит выбрать песочные часы с Жоней. Хорошие для обыгрыша противника и также против убийц. А завеса банши хороша против магов. На легких линиях вам следует использовать свое преимущество на линии. Часто харасте врага первой способностью и бегите за килом, если такой вариант появляется. Особенно используйте третий скилл, который позволяет быстро догнать противника. Но даже если килл не удается взять рано, используя способности выше, просто ждите шестой. Берите ультимейт, убивайте через урон и мобильность. Против линии посложнее стоит 31 первой способностью. Однако не перебарышивайте, ждите шестой. Наказывайте противника, если появляется возможность. Фармите, а затем бегите на другие линии за килами. Акали хорошо сочетается с чемпионами, которые могут взять массовый контроль до отката ее способностей. Акали отлично держится в драке и очень мобильно. Поэтому, когда у вас есть команде чемпионы, которые еще больше улучшают эти способности, то вас будет сложно остановить. Давайте посмотрим получше на стадию лендинга. Харасим врагов первой способностью и пассивкой с улучшением на автоатаку каждый раз, когда можем. Однако не стоит агрессивно пушить линию вперед этими способностями и разбрасываться третьим и вторым умением во время трейдинга. Только если, конечно, вы знаете, где находится лесник врага. Не забывайте, что второе и третье умение — это ваши способности к побегу, которые могут сохранить вам жизнь. Будьте терпеливы в плане убийств. На шестом уровне убить шансов гораздо больше, чем просто отпустить врага на базу из-за нехватки урона. Ультимейт как раз имеет очень большой урон и бонус к мобильности. Поэтому в купе с воспламенением шансы на килл станут еще больше. Если на линии не получается взять убийство, не бойтесь бегать на другие линии. Способности Акали очень хороши для выхода на них, что дальше сильно повлияет на игру в целом. Те же советы подойдут и для тимфайтов. Акали просто созданы для того, чтобы заходить сбоку или сзади. Для этого пригодится лупа оракула или пингвард, чтобы не спалиться, зайти сзади и дать большое пространство для команды. В целом, ваша работа дать мгновенный урон по самым важным персонажам в драке. Рассчитайте время, когда ваша команда готова к сражению и атакуйте. Акали также очень замечательно подходит для сплит-пуша, особенно если вы сильнее, чем соло-персонажи врага. Ее мобильность позволяет с легкостью убежать от врагов, которые приходят за ней, а может и убить и переиграть их. Чем дальше затягивается игра, тем тяжелее будет в драках. Рано или поздно керри смогут обогнать вас по полезности, усложняя вашу работу. Поэтому при игре на Акали фокус нужно держать именно на мидгейм. А теперь настало время рубрики советов. Прожимайте вторую и третью умения для более быстрого перемещения, когда вы, например, берете предметы с базы. При прожатии второй способности третью стоит нажимать внутри нее. Затем заходите на базу, берете предметы и сразу нажимаете третью способность. Это можно использовать в том числе и для манки соперников, которые преследуют вас. Телепорт можно использовать за завесе и противник не сможет вас увидеть. С возвратом она также не работает, однако может сильно помочь в плохой ситуации. Вы можете следовать сразу за чем-то либо телепортом, если вовремя успеете выбрать момент для использования третьей способности. Это очень поможет, если враг дал телепорт на другую линию. Вы сможете сразу быть в этой точке, чтобы сохранять шансы на победу в драке. Удачи на полях правосудия!